Приветствую всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Наталья Возненко, я живу в Херсоне. С Ришкой Заверухой познакомилась еще в январе 2018 года. Закончила первую, затем сразу же вторую ступень ее школы «Путь интуиции». Участвовала практически во всех мероприятиях, которые она проводит в таком изобилии. Была и в ретритах, и в онлайн всяких участвовала, в марафонах, практиках люблю безмерно этого человека, скажу, что Иришка – это мощнейший проводник э, таких очень-очень высоких вибраций, которые затрагивают ну, наивысшие струны нашей души. Трансформации неизбежны, друзья, поэтому если сомнения только в том, стоит ли инвестировать свои ресурсы, деньги, время, энергию, в ее проекты, то однозначно да, стоит, уже вчера, если эта информация вообще уже попала в ваши руки, вы ее слышите, видите, то однозначно идите, не жалейте ни о чем, вы увидите, насколько изменится ваш внутренний мир, ваша внешность, ваша реальность, ваши любимые, близкие, я вам желаю всем счастья, здоровья, расцвета такого внутреннего, внешнего, обожаю, люблю, дарю вам свою улыбку, свою радость и делюсь и жду до встречи вот в, в общем поле. Всем привет, меня зовут Оксана, и я хочу немножко с вами поделиться тем кусочком жизни, который случился со мной вместе с «Тут интуиция». В 2017 году я познакомилась с Ириной, и помню, в конце 2017 года она мне проводила консультацию, и сказала что в следующем году я встречу своего сердечного учителя но это точно буду не я я очень запомнила эти слова потому что буквально в марте следующего года 18 -го, я уже училась у нее на первом ее курсе в первом потоке вместе со школой путь интуиции и это были незабываемые ощущения ирина рассказала о устройстве себя и много чего изменилось с тех пор в моей жизни. За это время я изменила отношения вместе со своим мужем. Они стали намного другие. У нас уже появился второй ребенок. Я по-другому стала относиться к себе, к своим родителям. И самое главное, что случилось, я наконец-то обрезала себя и поняла, кем я хочу жить и быть. И сегодня я уже коуч международного уровня что еще хочу сказать, то, что вот самое главное, что за это время я приобрела встречу с собой. Это то, что дает Ирина и то, что дается в ее потоке, это встретить себя, познать ту самую глубину себя, к которой мы все стремимся. И э, я не ухожу никуда, <laughs> я иду дальше вместе с Ириной на курс крылья, потому что я знаю, что то, что дает Ира, это глубина, это трансформация, и это всегда, э, это всегда выворачивает тебя наизнанку и дает то, что ты никогда не знал и не узнаешь нигде в других каких-то книгах, это не пишут в книгах. Ирина соединяет собой, Ирина соединяет, дает такие знания, которые расширяют тебя, расширяет твои возможности. И ты становишься другим, ты становишься совершенно другим, ты становишься собой. Иду в путь интуиции дальше, иду в программу крылья и дальше, потому что знаю, что это путь длиной жизни, он никогда не остановится. Зову вас с собой всего хорошего вас приветствовать, меня зовут Путина Ина, я из Херсона. Проект Путин Интуиции» меня привела Возненко Наталья, за что я очень благодарна. Я не случайно снимаю видео в таком месте, потому что в таких местах начинаешь лучше и больше чувствовать мир. А чувствовать мир я стала лучше после того, как начала обучаться и получать определенные знания от Ирины Завирухи. Дело в том, что... Для меня это путь самосовершенствования, и в нем нет конца и края. И каждая из нас, став на этот путь, становится совершенно другой. Она знакомится с собой настоящей. Здесь есть большой шанс... Соединить, соединить территорию своего мастерства, подготовить почву для новых проектов, засеять в эту почту новые, свежие, самые лучшие семена, потому что жизнь бывает очень часто иллюзорной. И я вам хочу сказать, что вот лично у меня изменения начались вот с того момента, когда я услышала от Ирины такую фразу – Начните, жизнь эту, начните жить эту жизнь, а не страдать, потому что оно этого стоит. И это действительно так, потому что все изменения из меня, и если эти изменения из меня, значит, я могу что-то поменять в своей жизни. Дело в том, что ежесекундным своим выбором мы меняем качество жизни, и внутри... У нас огромнейший потенциал, и самое главное его прочувствовать, рассмотреть и направить в нужное русло. Вот как раз Ирина и помогает это все разглядеть. Она стучится в сердце каждой женщины, и, открыл этот замочек, она помогает стать нам целостней. Поэтому выбор всегда есть. И жить или страдать выбираем только мы сами. И пусть вот с весенним ветерком в нашу жизнь приходят новые проекты. Пусть засеваются новые семена, пусть приходит любовь, пусть решаются все вопросы и задачи. И я думаю, что это все можно сделать быстрее, все это можно ускорить сознаниями, которые дает Ирина. И пусть счастливых женщин в этом мире становится больше. Да будет так, так и есть. Успеха всем нам.